Всем доброго времени суток! Вот уже больше пяти лет я занимаюсь блогингом не только на ютубе, но и в инстаграме. И одним из самых главных критериев качества контента в инстаграме, я считаю, безусловно, красивый качественный визуал. Многие из вас, когда выкладывают в Instagram картинку, сделанную не на камеру вашего телефона, могут быть немножко шокированы от того, что картинка выглядит совершенно не так, как она выглядела на мониторе вашего компьютера. И зададутся вопросами, а почему цвета не такие? Почему картинки не хватает резкости? Если честно, до недавнего времени у меня и у самого в голове возникали такие вопросы. Да что там вопросы, у меня просто бомбило. И я долго не мог понять, в чем же дело. Но когда я стал смотреть видеоблоги компетентных людей, я разобрался. И ответ на мои вопросы «почему так?» оказался достаточно прост. Дисплеи смартфонов намного четче и детальнее передают картинку, чем экраны мониторов. Если, конечно, не брать какие-нибудь супердорогие мониторы, выполненные по технологии Retina для какого-нибудь MacBook'а. А мой Моник, в принципе допотопный, и дисплеи современных смартфонов уже далеко ушли по качеству и детализации от него. Тот же iPhone, которым я сейчас пользуюсь, выполнен именно по технологии Retina, поэтому картинка на нем очень классная, сочная, четкая, и это был один из критериев, почему я решил взять iPhone. Так что же делать для того, чтобы картинка смотрелась одинаково аппетитно как на мониторах, так и на экранах смартфонов, с которых мы обычно листаем посты в Инстаграме? Для этого само приложение Инстаграм предлагает нам некоторые настройки, которые можно спокойно докручивать уже в процессе загрузки фотографий. Но я еще раз оговорюсь о том, что снимаю все свои фото для ленты Инстаграма на беззеркальную камеру Sony A7 со сменной оптикой. Мне гораздо удобнее и интереснее работать с настройками изображения на компе, то бишь в фотошопе. Итак, когда ты загружаешь фото в Instagram, обращаешь ли ты внимание на вкладку «Редактировать»? Она находится справа от вкладки «Фильтры» на экране загрузки фото. Нет? А зря. Здесь есть несколько настроек, которые помогут тебе существенно улучшить качество твоих снимков в Instagram. Поэтому смело заходи в эту вкладочку, играйся с настройками и делай именно то изображение, которое ты хочешь видеть у себя в ленте. Ну а я расскажу вкратце о тех настройках, которыми пользуюсь сам. Контраст. Накидываю часто, но по необходимости. Все зависит от того, насколько было контрастно изначальное изображение. Максимум, до какого значения я накидываю, это плюс 25. Тепло или цветовая температура. Эту настройку я, как правило, меняю очень редко. Теплоту кадра все-таки я привык выставлять непосредственно при обработке на экране монитора. Но иногда так, как это смотрится на экране телефона, может меня не устраивать. В этом случае я, конечно, применяю эту настройку. Я стараюсь вести ленту Инстаграма в едином стиле, поэтому иногда бывает, что картинка, которую я загружаю, немножко отличается по цветокору от предыдущих, которые шли в ленте я могу позволить себе немножко подкрутить температуру кадра, чтобы сохранить единый стиль ленты. Яркость. Практически не регулирую, но иногда этот параметр в сочетании с параметром контраст может придать картинке драматизма. Как правило, я убавляю яркость, например, для того, чтобы сделать задний фон темнее. Или иногда на лицах бывает излишне яркий оттенок кожи. В этом случае я также яркость понижаю. Цвет. На своих фотографиях я люблю теплые, слегка красноватые оттенки кожи, поэтому иногда добавляю капельку красного цвета в тенях, буквально плюс 10, и еще поменьше в цветах, примерно плюс 5. Вообще, что касается цветового оттенка, я стараюсь менять этот параметр крайне редко. Здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы фото сохранило естественные цвета. Резкость. А вот этот параметр для меня самый важный. Фотки, обработанные с компа и загружаемые затем в телефон, резко теряют в резкости. Резко теряют в резкости. Забавную штуку я сейчас сказал. В общем, они выглядят не такими резкими, как они выглядели бы на мониторе или даже будучи загруженными во ВКонтакте. Я почти всегда накидываю от плюс 18 до плюс 25. Картинка в этом случае становится намного приятнее и приобретает какой-то эффект картинки из онлайн-журналов. Итак, я перечислил самые основные приемы, которые я использую для того, чтобы улучшить качество своей картинки в Инстаграме. Пользуйся ими, они помогут тебе улучшить качество фотографий, сделанных с камеры, которые ты затем загружаешь в Инстаграм. Но ты можешь также использовать эти параметры, даже загружая фото, сделанные с твоего телефона. Я надеюсь, что помог тебе своими небольшими советами, Подписывайся обязательно на мой инстаграм. Также подписывайся прямо сейчас на этот канал, чтобы не пропустить новые крутые ролики. Оставайся на позитиве и до встречи в новых видосах.